Мы продолжаем серию передач с клиники 32, и сегодня я с большим удовольствием хочу представить вам доктора Севинча, Алиева севинч Пашаевну, врач врач-стоматолог-хирург, которая сегодня, наверное, испытывает наибольшую нагрузку, если можно так выразиться, от обращения пациентов в клинику. Дело в том, что сейчас мы ведем прием только по экстренным показаниям, мы оказываем неотложную помощь в рамках всего стоматологического приема, и в данный момент у нас на приеме находятся... Дежурные бригады это врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-ортопед при необходимости коррекции, которая может понадобиться у пациентов при наличии каких-либо съемных протезов. И я хочу, чтобы доктор Сивинич ответила сегодня на несколько вопросов о том, что же является показанием к обращению в стоматологическую клинику сегодня и в каких случаях вы, как пациент, должны действительно принять решение о том, что вам нужно. Взять трубку, позвонить и подойти на прием. Доктор Синич, расскажите, пожалуйста, что же, что же из тех состояний, которые пациент может испытывать сегодня, является показанием для обращения, в каких случаях стоматолог имеет право принять его в условиях действующих ограничений? Как говорил Владислав, на текущий день мы можем оказывать экстренную и неотложную помощь. Что включает в себя экстренная и неотложная помощь? Это зубная боль, иридиирующая. Весок, висок, в ухо, в глаз, сопровождаешься отеком, гиперемией, также сопровождаешься затрудненным открыванием рта, болезненностью при накусывании, болезненностью вокруг имплантатов и в области удаленных зубов. Если вы широко открыли рот, зевнули, и болезненное закрывание или рот совсем не закрывается, это также относится к неотложным состояниям и является причиной обратиться в стоматологию. А что, э, Севинич, ты посоветуешь делать тем, у кого нет возможности сейчас выйти из дома, обратиться к стоматологу, обратиться за квалифицированной медицинской помощью? Учитывая, что ну, многие из тех, кого я знаю, находятся на самоизоляции и действительно выполняют э, это достаточно аккуратно. Если у вас болит зуб, но нет возможности выйти из дома и обратиться за квалифицированную помощью в стоматологию, что вам стоит сделать? вы можете обратиться за онлайн-консультацией к стоматологу, на которой вам дадут все необходимые рекомендации конкретно вашей ситуации. Я еще раз хочу сделать акцент на том, что в данный момент мы оказываем только экстренную стоматологическую помощь по неотложным показаниям. И если вдруг стоматолог, которого вы регулярно посещаете, в данный момент находится на самоизоляции, если стоматологическая клиника, в которой вы обращались ранее закрыта, мы всегда окажем вам необходимую помощь в том объеме, в котором мы ее сейчас можем оказать, и при этом вы сможете получить на руки все необходимые документы о проведенном лечении, которые впоследствии сможете предоставить своему стоматологу для продолжения лечения, но уже у него. И как сказала доктор Сивинч, если у вас сейчас нет возможности выйти из дома, мы всегда готовы оказать вам помощь посредством онлайн-консультации в том объеме, в котором эта технология позволяет нам это сделать. Пожалуйста, оставайтесь дома. Будьте здоровы и всегда рассчитывайте на то, что мы вам поможем в случае возникновения такой необходимости.